Не забудь зайти на наш Дискорд сервер, здесь вы можете найти и скачать самый топовый чит для Роблокса, а также многое другое. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нам. Переходим к видеоролику. Всем привет, сегодня я вам покажу крутой скрипт для а, бомбы симулятора, а, либо же симулятор бомбы. А, не знаю как вам будет удобнее. А, ну так вот, для этого нам как всегда потребуется чит. Он у меня уже скачен, а также ссылочка на него будет в описании. Как вы могли заметить, это уже не Квикс, это другой чит. Вот. И а, теперь получается, у кого не работал Квикс, вы сможете пользоваться этим читом. А, либо же просто скачать, может быть он вам больше понравится, чем Квикс. Так, а, смотрите, чтобы зайти, нам нуж нужен тоже ключ, он у меня уже скопирован, также он будет в описании. Все, вставил сюда ключ, нажимаем ОК, все, мы вошли, отлично, ждем, сейчас чит появится, вот он, довольно такой прикольный, значит, смотрите, есть скрипт хаб, тут пока мало игр, в дальнейшем добавится, fast команды, то есть быстрые, то есть fly, walk speed, sp, ну, короче, как во всех читах почти а Потом настройки, в принципе, настройки тоже почти такие же, как в квиксе. И а, меню. А в меню тут Xcode, Inject, Open File, Save File и Стереть. А, значит, нажимаем Inject. И смотрите, у кого на Inject так же, как у меня, не работает, а, скачиваем вот это приложение по ссылке в описании. А, после того, как скачали чит, а, перенесите папку с читом на рабочий стол. А теперь после того, как перенесли папку на рабочий стол, нажимаем Select DLL, потом рабочий стол, ищем вот эту папку с читом, заходим в нее и выбираем вот этот файл Easy Exploit DLL, открываем, потом нажимаем на Roblox Inject. Так, все, ждем сейчас, должно заинжектиться. Да, все отлично, все заинжектилось. И теперь а, копируем наш скрипт. Скрипт, кстати, на бесконечные гемы. Очень даже хороший. Как вы могли заметить, у меня уже довольно много гемов. Хотя у меня мало локаций открыто. Так, все, давайте заходим в чит. Вставляем сюда скрипт. И нажимаем «Excute». Вот смотрите, у меня сейчас а, 250 почти Q. Нажимаем. Оп. 266 стало. Как видите, скрипт работает. Сейчас еще раз нажму. Как видите, прибавляется. Вот постоянно, когда я нажимаю на Execute, постоянно прибавляются гемы. А, но сразу скажу, а, если вы будете очень жестко использовать этот скрипт, если вы сделаете сумму, а, допустим, больше, чем у топ игроков, то есть, допустим, ну возьмем игрока на первом месте, у него там, ну, допустим, 600 Q, там, 700, 800. Вот, если вы сделаете больше этой суммы гемов, то в любом случае вас забанят. Так что, в принципе, делайте все в пределах разумного. А из-за этого я и показываю на фейк-аккаунте. То есть, я сейчас довольно много накрутил, а теперь меня могут забанить. Вот, но если вы накрутите раза два-три, ну, максимум 5, то вас не забанят. То есть, желательно больше пяти раз его не активировать, потому что там вы уже точно спалитесь. А, ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Айзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.